Всем привет дорогие друзья, с вами клон Криптошарк В этом видео, как вы думаю уже догадались из названия ролика, да, у нас будет конкурс Будем мы совместно с партнером X42Coin разыгрывать 1000 монет Также наши партнеры это канал на YouTube CryptoGain У него также будет на канале конкурс, поэтому ссылочку оставлю в описании Переходите на канал, тоже подписывайтесь В общем, ребята, все как обычно, по стандарту у нас конкурс, условия все те же все просто. Только призовой фонд у нас будет теперь тысяча монет. Тысяча монет, не знаю. Мы разобьем либо на 5, тире, может быть, на 10 призовых мест. Поэтому подписочка на Discord. Хороший отзыв на Bitcoin Talk оставляем. Потом переходим на Twitter. Можете сделать пост, тоже подписаться на Twitter. В принципе, все по стандарту, ничего сложного нету. Кстати, вот баланс. У нас на балансе, как вы видите, тысяча монет. Специально сразу показываем, предоставляем, чтобы а, все было честно. То есть, чтобы сразу люди видели, что есть баланс, что конкурс реален. То есть, что это все предоставлено. И, кстати, а, мы конкурс не будем разыгрывать, как в тот раз, когда мы эквивалент монетам давали в биткоинах. Мы именно разыграем данные монеты. А, в общем, как бы тут на этом все. Так что давайте, ребята, участвуйте в конкурсе. А, желаю вам всем удачи в принципе как и все уже знают в описании под видео в комментариях пишите кошелек результаты проделанной работе ссылочки все будут в описании но пока на этом все так что давайте мужики всем удачи всем пока